Добрий вечер. Бажаю здоровья. Звернення моё будет трёх позднее, потому что рабочий день ще не закончился. Просто хотел на несколько секунд підтримати вас. Не день, бьют варвары по нашей энергетике. але я уверен, мы цю эту темрику можно, гидно. Главное, сохранить Светло в своєму сердце. И у каждого, и у каждого воно своя. Для кого-то это батько на фронте. Для кого-то это товарищ по в памяти. Он остается назавжди. Для кого-то это любая, поруч. Для кого-то первое і и що что это светло побачено сегодня. Для кого-то Такая, як у меня, але своя фотка голодна. Але я уверен, что для нас всех Украина это главное светло. За родины, пермужем, Слава Украине!